Здесь он, он уложен да, как-то маленькой тропинкой. Непонятно, какой логикой руководствовалась организация укладывающая, либо дал указания такой департамент городского хозяйства. Где логика и где департамент, который должен все это контролировать? С такими вопросами мы вместе с экспертом, координатором Федерации автовладельцев отправляемся туда, где автовладельцам этим ездить, а их пассажирам ходить. Берем главные городские магистрали, переживающие ремонт. Улицы партизана Железника Карла Маркса, проспект Мира и коммунальный мост. И просто смотрим, как выглядит тихонько подходящий к своему завершению Тротуар не до конца сделан. Тема устали укладывать дальше асфальт. По асфальту можно определить, сколько здесь машин. Разбивали свою подвеску. Первоначально, когда лично я поехал как водитель, мне показалось, что с моим автомобилем что-то случилось. Потому что весь асфальт уложен гребенкой. Вы когда едете, ваш автомобиль начинает переморить. То, что эти полтора километра дороги теперь чем-то похожи на стиральную доску, подтверждают и лужи, оставшиеся здесь после совсем не аномального моросящего дождика. Следы которого, кстати, есть и на коммунальном мосту, где рабочие наконец приступили к ремонту второй половины перекрытого участка. Черновой слой асфальта уложен, и мы видим, что уже вровень с ливневкой. То есть, когда будут укладывать чистовой слой асфальта, это будет яма. Уже яма и такая же ливневка на проспекте Мира. Правда, она хотя бы не из обычной арматуры. Ремонт главной городской улицы должны закончить к 1 ноября. На данный момент отставание от плана составляет почти 4 недели. Нехитрая математика, и мы уже представляем, каким, видимо, к 1 декабря мы увидим проспект Мира. Когда подрядчики начали копать землю под ливневую канализацию, трубы не оказалось. Автобусного кармана просто нет. Автобусная остановка... И э, идет сплошной асфальт. Бордюр видно, что он из гранита, но он разного цвета. Идет гранитный камень. Вот этот бетонный. Это нарушение всех норм безопасности дорожного движения. Бордюрный камень просто провалился. Где-то бордюрные камни выпадают. Это такой кариес буквально. А здесь, видимо, стоит пломбочка, смотрите, между двумя бордюрными камушками. Ну, так хорошо залили бетон. А это уже улица Маркса или улица Креатива. Гранитно-бетонные бордюры рабочие здесь называют не браком, а дизайном. Почему так? Потому что нету гранитной бордюры. Нету гранитных? были сто лет назад, а сейчас их откуда взять? Ну некрасиво же так. Ну, не вам красиво, красиво? но же не можем их делать. Откуда мы их привозим? Где не хватает, уже бетоны вставляем. А вам нравится, как выглядит это? Нравится, не нравится, вариантов нет другое. Ведется сегодня основная работа на выявление, устранение замечаний. На Мира сегодня стоит весь гранитный борт и устанавливается бетонного бордюра. Вновь устраиваемого там, ну, по крайней мере, я не видел. Все замечания, которые сегодня увидели мы, сейчас на этой карте. Добавим к этому еще и, например, проблемы красноярского рабочего, правый берег. Там вдруг не стало парковочных карманов, автобусные стали очень узкие и бордюры не везде занесены. Еще есть черемушки, где почему-то вместо обычных ливневок практически дырки в земле ливневки туда проваливаются. И асфальт укладывают только на одной полосе дороги. Вернемся к нашему многострадальному коммунальному мосту. Здесь вместо бордюров, таких больших и гранитных, вдруг начали устанавливать нечто декоративно-облицовочное. И добавим к этому все те замечания, которые каждый день находите вы. И все это при том, что город едва успевает, а точнее уже не успевает в нужные сроки. Закончить ремонт. Вот и получается, что эти недоделки просто некогда будет устранять. Наверное, поэтому позиция мэрии сейчас такая, что их просто мы не замечаем. Екатерина Кашучка, Владимир Антонов. Новости ТВК.